Я сегодня решила приготовить тыквенный суп-пюре. Буду готовить его из запеченной тыквы, и мне нравится так гораздо больше, потому что получается, за счет того, что тыква карамелизируется в процессе запекания, то и вкус более насыщенный. Перед тем, как начать заниматься тыквой, я поставила уже отвариваться куриный бульон, и, как всегда, буду варить на втором бульоне. Очищаю тыкву от семян и нарезаю крупными произвольными кусками. Я обычно тыквы беру столько, чтобы у меня полностью был уложен весь противень. Сбрызгиваю все растительным маслом в аэрозоле. у меня это оливковое рафинированное масло. И затем посыпаю солью по вкусу, присыпаю приправами, в этот раз использую сладкую паприку, затем мейран, тимьян и потом присыпаю еще сушеным чесноком, который кусочками. Ставлю запекаться в предварительно разогретую духовку до температуры 220 градусов, запекать буду 20 минут. Если что, время добавлю, мне надо, чтобы сверху она карамелизировалась и у меня режим конвекция с верхним грилем. Пока у меня доваривается бульон и тыква немножко остынет, я как раз займусь овощами для зажарки. Нарезаю лук небольшими кусочками, а морковь натираю на крупной терке. Добавляю на сковороду растительное масло и для начала обжариваю морковь, когда она станет золотистой, то добавляю лук. И сразу морковь пересыпаю немного сахаром для того, чтобы она быстрее обжарилась. Достаю из кастрюли куриное филе и все крупные приправы. Затем выкладываю туда кусочки тыквы. У меня кожица не очень толстая, поэтому я буду измельчать вместе с ней. Если у вас кожица жесткая, то ее лучше срезать. Перекладываю всю тыкву в кастрюлю и также сливаю сок, который с нее выделился в процессе запекания. Измельчать буду при помощи погружного блендера до однородного состояния. Затем переставляю кастрюлю на огонь, добавляю туда зажарку, перемешиваю, накрываю крышкой и пока у меня будет суп закипать, я нарежу мелко куриное филе. Отправляю курицу в закипевший суп и затем доливаю сливки, я использую 10% и у меня поллитра литра. Все выливаю в суп, размешиваю и буду доводить до кипения при постоянном помешивании, для того, чтобы сливки не свернулись. В самом конце добавлю несколько зубков натертого чеснока и зелень петрушки. Очень вкусный, сытный, питательный и полезный суп готов. Отличный вариант для такой холодной промозглой погоды. Поэтому приготовьте, я уверена, вам понравится. И пишите, готовите вы такой суп или нет.